Сегодня я вас призываю к тому, чтобы вы посетили магазин ленту. Идем, бежим, бежим туда за семенами, друзья мои. Что могу сказать? Что мне крупно повезло. Я побывала в Ленте. Вы посмотрите, какой у меня огромный чек. А почему он такой большой? Потому что я брала семена. К прочим всем продуктам которые приобретались в тот день. И семена эти от рубля до 12 рублей. Очень дешево очень экономно. В прошлом году я брала семена, сажала, всхожесть хорошая, поэтому можно сказать, что брать гарантированно можно и нужно. Какие семена взяла я? Это семена томатов. Стоят они всего лишь, друзья мои, по смешной цене. Один рубль. Один рубль. Это фирма из огородная изобилия. Неприхотливый стабильный, стабильно урожай ранний 83. Называется. Тоже такой сорт для консервирования колобок. Любимец Подмосковья и москвич. Но москвич, вы знаете, это самый-самый старенький такой сорт, который, в общем-то, никогда не подводил. И я дюймовочку взяла. Нынче очень хорошо взяла, зашла у меня дюймовочка, сидит такая изобилие. И знаете, всех срок годности до 12 декабря 2020 года. Так что они подойдут для посадки в следующем году. Взяла я также морковь. Моркови я сажаю много. Здесь сорта, несколько сортов, ну, потому что это по 4 рубля, по рублю. Ну, как, как бы не взять эту морковь, вы понимаете, потому что в этом году был дождь, там, смыла ее, то она засохла. Поэтому я ее взяла так впрок, скажем. Называется это Берликум Рояль. Потом это будет королева осени и мускат, супер мускат-морковь. Вот. Морковь всегда нужна, поэтому пусть она будет в запасе. Срок годности до 12 декабря 2020 года. Аналоги, по такой же аналогии я взяла огородные изобилия, тоже Рубльцина. Это редис Меркада, Розетта и Ризинбутер. Я редис сажаю очень рано, в теплицу, как только освобождается местечко, я сразу сажаю и подсаживаю. В течение холодов мы кушаем, ну как, холодная погода, даже в марте, в конце марта сажаю, в апреле, и мы ее в изобилии кушаем. Поэтому вот взяла три пакетика. Тут по 4 рубля, вот совсем тоже даром, скажем так, круглую черную редьку взяла, майскую редьку взяла. Вот пакетики. Это стоит 3,99. Видите? Вот ну, это разве для семян цена? В принципе, для таких простых культур, как редька, или вот свекла. Браво! Столовая свекла. Срок годности тоже до, 20, до декабря 2020 года. Ну, почему бы не посадить? Петрушка сахарная. Вот. Взяла я также, всегда я беру капусточка ранее но тут вот я взяла цветную капусту, тоже цены, ну, прям, скажем, демократичные для пенсионеров. Вот, да, декабрь, декабрь, это самый декабрь двадцатого года, а вот цветная капуста здесь декабрь 19 -го. Это все хорошие, фирма Гавриш, почему бы не взять. Кабачок, фараон. Я думаю, видно, да, тоже до декабря 2020 года. И э, как разновидно, вот июньская, -то. а, так я взяла еще и белокочанную, славу. слава, э, июньская, значит, три у меня капусточки. Все, больше не надо даже покупать будет. И я взяла э, огурец муромский, мне очень советовала его взять сестра, говорит, возьми, он не подводит никогда, и пустовой. Это вы, знаете, это я еще выбирала, я так, чтобы сказать, чтобы там было просто огромное количество, все это стояло в контейнерах очень много всего. Но это вот просто на скидку я взяла, как вы знаете, с мужчинами ходить в магазин и выбирать, это очень их напрягает, поэтому мы были с супругом и, конечно, я, скажем так, и торопилась. Но, тем не менее, я взяла те необходимые овощи, которые мне понадобятся, чтобы не покупать, не бегать. Это так, такие, как редиска, морковь. А почему почему? Вот замечательные культуры, которые совсем недорого мне обошлись. И совершенно... Растерялась, увидя, какое огромное количество цветов <сélve> <сélve> <сélve> там стоит на этих витринах и тоже. Ну, самые дорогие цветы, какие там я взяла, это были 12 рублей. Вот. А остальные, я не буду зацикливаться на ценах, чек у меня есть, действительно, вот от рубля до 12 рублей все самые простые демократичные цены. И я очень хотела на следующий год посадить мальву, или называется она штук роза И повезло, я взяла их несколько штук, у меня есть место, куда их посадить. Вы понимаете, вот есть такое местечко, и я взяла вот четырех видов эти розы. штук роза называется летний карнавал, богамы и смесь окрасок. Понимаете, тут настолько мне повезло, я считаю, что у меня есть место вдоль забора, куда их посадить. Это растение, которое потом самопосевом будет. Но крас, окраски совершенно разные. Вот четыре вида я взяла эту мальбу. Зеленый горошек, не зеленый горошек, это душистый горошек я сажаю. Всегда у меня есть местечко для душистого горошка. Я его взяла. Вот, вот сейчас вот такой именно такой расцветки королевская семья, бордовый, он у меня сидит, и как-нибудь сделаю это видео, покажу вам, какие, какая красивая стеночка из душистого горошка у меня получилась. Вот. И берез, я его всегда беру, сажаю, ой, и как мне повезло в этот раз с календулой, я взяла, ой, извиняюсь, не календулой, а на настурцией. Настурция я ее сажаю тоже. Вот персиковая мелба и аляска. Вот два вида я взяла тоже. Вот так вот. Басильки взяла вот такие разные смесь. Называется разноцветная кайма. И все хоть у них срок годности до... Тут вот в данном случае декабрь 2019 года. Календула. одна веточка такая тоже мне нравится. Побросишь ее вот... Агерату, пожалуйста. Ну почему бы не посадить, По... цена у нее 4 рубля. Но ну, матеолу я сажаю всегда-всегда. Просто я без нее не могу. На выходе из дома я ее сажаю. Она очень хорошо пахнет. Подсолнечный цыган это высокий красный подсолнечник такой. Я его сажаю просто вдоль забора для красоты. Он у меня тоже сейчас вот зашел. В прошлом году я его посадила неудачно, а в этом году он полтора метра высотой, но около забора посадить его одно удовольствие. Взяла астру, вот тоже астрочку такой. У них срок годности здесь до 19 -го года декабря, и вот написано прям 100 штук. Ну а чё, чё, что, что, что выдать с астрой, посадить и, пожалуйста, а, а, называется радуга и смесь такая красивая красная. Вот. Гадеция тоже. 4 рубля, ребят, ну что ж не взять-то? Вот. Капусту декоративную я всегда покупаю, потому что к осени она зацветает и становится безумно красивой. Это декоративный перламутр. Космею. Космею я люблю. Она у меня вот начинает только расти на участке. Вот их тут 50 штук. И она очень такая красочная, красивая. Это пикати называется космея. Цветок моего детства. Всегда в детском саду, в школах, всегда-всегда росли вот эти вот космеи. И везла георгины, низкорослые георгины, Брайт и Бриджит, для того, чтобы просто ну, посадить в вазончики. Уж очень красивый окрас, вот такой темненький, она красивая. Бархаться тут тот, э, тут он я купила. У меня вроде есть желтый бархатцы, разнообразие бархатца у меня достаточно, а тут вот 25 сантиметров высотой. Ну, взяла, взяла попробовать. И, конечно, я не могла не купить лабелию. Знаете, лабелию я вот сажала в прошлом году именно вот из этих пакетиков лабелию. Серпантин и маркиза. Замечательно сидят, цветут. И последний Капризный очень. мой пакетик, который я хочу вам показать, это абриетта, чарующая морокко. Я не сажала никогда абриетту, но я знаю, что это покровное цветущее растение такое. Очень красивое, цветет и ковриком таким. Хочется мне попробовать посадить. Я взяла для того, чтобы посадить. Как она получится, посмотрим. Так что вы можете меня поздравить с покупочками, которые я купила очень экономно и дешево в ленте. Совершенно по бюджетным ценам, что немаловажно. Все они со сроком годности, выдержанным по времени. Мой совет – Спешите, спешите, спешите в ленту, друзья мои, спешите, спешите, и вам повезет. Вы были с любовью из моего домика в деревне. Всех вам благ. До новых встреч. Мир вашему дому.